Всем привет! Вспоминая динозавров, мы сразу представляем гигантских ящеров, которые поражают своими размерами. Но среди них существовали и мелкие особи, такие как микроцератопс и кампсогнат которые были размером чуть больше домашней кошки. Однако в прошлом году ученым удалось обнаружить останки самого маленького динозавра, размеры которого действительно удивляют. И сегодня я предлагаю вам взглянуть на его останки. Чаще всего кости динозавров и других животных, которые находят палеонтологи, имеют внушительные размеры. Так как останки небольших организмов быстрее разлагаются, поэтому у них меньше шансов попасть в условия, где они смогут сохраниться многие миллионы лет. Но благодаря окаменевшей смоле хвойных деревьев, в которые могли увязнуть насекомые и мелкие позвоночные, смола способна сохранить даже очень мелкие объекты такими, какими они были при жизни. На севере Мьянмы расположено одно из таких крупнейших месторождений – где палеонтологи изучают образцы окаменевшей смолы возрастом около 100 миллионов лет. В одном из таких образцов и был найден самый маленький динозавр того времени, а точнее только его пернатая голова, похожая на птицу. Образец подвергли компьютерной томографии и таким образом определили размеры и строение находки, Длина черепа неизвестного вида составила всего 7 миллиметров, а длина головы с клювом достигает всего полтора сантиметра. Это позволяет предположить, что по длине тела животное схоже с калибри, которое является самой маленькой из современных птиц. Животное имело клюв, похожий на клюв птички, однако на нем были расположены острые зубы приблизительно по 30 штук на каждую из челюстей, что является редкостью для современных птиц. Судя по размеру глазниц, глаза этого динозавра были крупными, но при этом наружу они открывались небольшими отверстиями, поэтому зрачки животного, вероятно, пропускали мало света, что является явным признаком дневного образа жизни. За сочетание острых зубов, крупных глаз и перьев, палеонтологи дали находке латинское название «Oculodentavis», что в переводе означает «глазастая зубастая птица». Ученые предполагают, что она охотилась на мелких беспозвоночных, в числе которых были летающие насекомые. Однако, в отличие от многих хищников, она не обладала бинокулярным зрением, так как глаза у нее располагались по бокам черепа. На данный момент Окулудентавис является самым мелким из известных динозавров. Без янтаря о его существовании, вероятно, люди никогда бы не узнали, при этом он жил в то же время, что и очень крупные динозавры и занимал уникальную экологическую нишу. Аналогов ему по сути нет и сейчас, так как современные рептилии летать не могут, а птицы размером с калибри питаются только нектаром из-за отсутствия зубов. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить все самое интересное, что происходит на нашей планете и за ее пределами.